Малый не походу. Вот он и висит. Да, кинулся на моих птиц. Красавец. Так вот. Нравится тебе? А? Нравится тебе? Ну, ты мне его подаришь? Подарим. Я его бля, буду держать. Паутину Вот он попался. подзарился на птичек.